Сайт называется Instagram 3.7. Для начала вам, естественно, нужно зарегистрироваться. И чтобы не тратить ваше драгоценное время, я оставлю ссылку под этим видео. Регистрация у меня заняла не больше минуты. Очень быстро и легко это все делается. Кстати, хочу сказать, что э, здесь можно не только зарабатывать денежку, но и можно раскручивать свои социальные сети, то бишь Instagram, а также можно YouTube здесь раскручивать, Twitter и так далее. Так, давайте я пролистаю немного. Так, смотрите, здесь пользователей уже довольно много, заданий тоже очень много, и выполнено задание уже больше 5 миллионов. миллионов. Здесь что, здесь сами посмотрите, почитаете, да, просто я пролистаю. Здесь еще для вновь зарегистрированных будет э, здесь бонус, бесплатная накрутка лайков в Instagram. Вводите ссылку на свое фото, подтверждаете, что вы не, робо, не робот и накручиваете себе лайки. Так что, я думаю, вам уже должно это понравиться, и вы обязательно здесь зарегистрируете и в будущем начнете здесь зарабатывать. За, за такую информацию, я думаю, вы не пожалеете поставить лайк. И, кстати, подписывайтесь, если не подписаны. Так, давайте я перейду сразу к основной теме, это как заработать. Зарабатывать здесь очень легко и просто, и очень быстро, и вы это сами сейчас увидите, и, надеюсь, вы это оцените. Смотрите, давайте сразу перейду. Самое простое это лайки. Самое быстрое. Лайки в инстаграм. Смотрим. Жмем выполнить. Так, жмем здесь. Капчу сейчас пройдем. Так. Капчу здесь один раз проходится. И смотрите, что дальше здесь будет. Смотрим. Жмем лайк. Жмем на выход. Проверка идет. Выполнено. И смотрите, каким образом здесь можно зарабатывать. Почему легко и просто. Здесь очень это быстро происходит. Тут за минуту можно лайков несколько десятков поставить. Это если, конечно, у вас э, компьютер позволит это сделать. У меня немного притормаживает компьютер, он у меня не особо дорогой. А если у вас хороший компьютер, то действительно вы здесь можете это очень быстро делать. Видите, каким образом это делается? Очень легко и быстро. Жму еще. Так, это задание, видать, уже у человека денежки закончились. И она не выполняется. Жмем лайк, like, выходим, выполнено, Так, смотрите, когда у него заканчивается задание, жмете обновить список и у вас появляется моментально сразу же следующее задание, жмете выполнить, жмете лайк like на выход, проверяется довольно быстро. Так, это я вам лайки лайки конечно не подешевле подписки здесь уже будут подороже смотрите тут 13 копеек 14 копеек конечно да сумма небольшая но поверьте мне здесь если у вас будет время там пару часов два-три часа вы вполне можете 300 рублей заработать 250 300 рублей а я думаю это очень и очень приличная сумма особенно для новичков для тех людей которые только начинают свой путь заработки в интернете ну и давайте я просто вам покажу как это все делается так, ну видите, у меня компьютер немного, конечно, или интернет, или компьютер что-то подтормаживает. Жмем подписаться, на выход. Так, что тут какая-то ошибка. Давайте следующая. сейчас нажму. Подписаться. Все, я подписан. Проверяется, выполнил И то же самое, все остальное вы делаете. Это легко и быстро, сами видите. Кстати, это можно делать на телефоне. Едете куда-то там по своим делам, на учебу, на работу и так далее, в поезде, в любом месте. Просто берете телефон и те же самые действия выполняете, и у вас будут капать денежки. Вот, сами видите, очень легко и быстро это делается. Вот у меня было там 2 с чем-то рубля, уже 3 рубля на счету. Я буквально секунды потратил. Так, смотри, давайте я вам еще покажу. Здесь есть YouTube. На YouTube можно, но на YouTube это очень долго будет, потому что здесь нужно просмотреть видео не меньше 30 секунд я думаю вам это не подойдет давайте twitter twitter если вы не зарегистрированы у вас нет этой социальной сети там тоже регистрация быстрая две-три минуты и можно выполнять также задание жмем на twitter так и тут здесь видите написано где читать жмете на читать. все задание выполнено проверяется Почему-то не выполнено, ладно, это как-то ошибка у них уже на сайте. Давайте следующую сейчас покажу, просто как это делается, и в будущем вы это все будете сами проделывать, и для начала вы на интернет себе, на телефон, на компьютер сможете заработать. Но ну, а если серьезно этим заняться, то уже можно денежки и на новый телефон себе подзаработать здесь. Так, видите, задание выполнено, довольно все быстро делается. Жмем читать, все, она читаемая, да, там написано, проверяется. выполнено так здесь также если закончилось задание жмете обновить список появляются новые любое я просто сейчас вам показываю так жмете читать выходите она быстренько проверяется ну ну почему вот все проверилось все денежки вот они капают так деньги кстати здесь выводится очень быстро но им вам для начала надо конечно заработать давайте нажму смотрите на киеве кошелек минимум 250 рублей выводится на банковскую карту 500 рублей на яндекс деньги 250 нужно и на рекламный баланс на 10 рублей да чтобы вам про рекламу своего инстаграма или там твиттера или ютуба вам нужно сначала конечно здесь заработать денежку а потом уже влаживать эти деньги в свою рекламу так ну сами видите что сайт очень и очень легок рост в использовании и зарабатывать поверьте мне прямо сейчас вы начнете после того как зарегистрируетесь по ссылке под этим видео ну а я буду заканчивать всем пока